В этом выпуске мы расскажем как обезопасить себя и свои личные данные посредством установки Security Freeze. Хотите узнать как и где это можно сделать? Тогда оставайтесь пожалуйста с нами до конца! Всем привет и с вами снова Статуя Свободы, канал про как что и почему в США! Друзья, согласно федеральному закону США, вступившему в силу 21 сентября 2018 года, каждый резидент США может бесплатно заморозить и разморозить свою кредитную историю в трех кредитных бюро, а именно Experian, TransUnion и Equifax. Правда, мало кто знает, что существует еще четыре компании, которые обладают вашей личной информацией и в которых вы также можете запросить Security Freeze. Итак, что же такое Security Freeze? Это способ, который позволяет ограничить несанкционированный доступ к вашей информации, будь то Credit Report или базы данных. А также он позволяет вам лично контролировать такие операции, как открытие банковских счетов. Потому что после установки Security Freeze банки не могут получать доступ к вашим кредитным отчетам и как следствие не могут открыть счет или выдать кредит без вашего согласия. И да, Security Freeze не влияет на ваш кредитный рейтинг, а напротив, даже помогает защитить вашу кредитную историю. Давайте теперь рассмотрим все шесть компаний, в которых по нашему мнению стоит разместить Security Freeze. Equifax, TransUnion, Experian и Innovis. Мы решили объединить эти четыре компании вместе, так как данные кредитное бюро предоставляет один и тот же сервис, а именно кредитную историю лица. Для того, чтобы запросить Security Freeze, вам необходимо связаться с каждой компанией в отдельности по телефону, онлайн на сайте компании или отправив официальное письмо-запрос по почте. Для сохранения истории и доказательств вашего запроса, вам лучше отправить Security Freeze Request по почте на официальный адрес компании. Это займет немного вашего личного времени, но зато предоставит вам юридические доказательства вашего запроса. Так как в случае, если кредитное бюро по какой-либо причине не разместит Credit Freeze в вашем кредитном отчете или случайно удалит его то у вас будут задокументированные доказательства того, что вы ранее запрашивали данную услугу. Все средства связи с данными компаниями, а также образцы писем, мы прикрепляем в описании под видео. Компания LexisNexis существует уже много лет. Это огромное хранилище и агрегатор записей в различных нишах данных, как публичных, так и частных коллекторы, институты здравоохранения, правительства, страховые и финансовые компании, рекрутеры, а также правоохранительные органы, все они используют агрегированные данные, которые предоставляет LexisNexis. Все это делается для того, чтобы получить статистику по человеку и для классификации потенциального риска. Проверка данных LexisNexis включает в себя следующее. Историю криминальных правонарушений, историю банкротства, задолженность лиц, данные о владении в собственности, историю профессиональных выданных лицензий, данные о наличии лицензии на оружие, историю ипотеки. Поэтому если вы хотите держать ваши данные в закрытом доступе, то у вас есть законное право разместить Security Freeze в LexisNexis. Образец письма запроса также прикрепляем в описании под видео. SageStream это компания, которая собирает информацию и отчеты по автокредитам, эмитентам кредитных карт, розничным продажам и покупкам, оплате коммунальных услуг и услуг мобильной связи. Если ваш кредитный рейтинг составляет 800 баллов в Equifax, TransUnion и Experian, но вам все же отказали в кредите, то знайте, что информацию о вас могли запросить в SageStream. Поэтому не пугайтесь и попросите кредитный отчет в данной компании, чтобы понять причины отказа, ну или разместите Security Freeze, чтобы никто кроме вас не мог получить доступ к вашей личной информации. Для вашего удобства образец письма прикрепляем под видео. Advanced Resolution Services – это компания, которая отображает какое количество кредитных карт запрашивал потребитель. Также она является межбанковским инструментом, позволяющим делиться информацией между банками. Поэтому для полного контроля над вашей личной информацией мы также рекомендуем разместить Security Freeze и в данном бюро. Письмо-запрос под видео. После запроса на размещение Security Freeze в одной из компаний вам должны прислать личный пин-код, который понадобится для последующей разблокировки Security Freeze в случае необходимости поэтому держите его в надежном месте и не потеряйте. А на этом все друзья, спасибо что досмотрели выпуск до конца. Пожалуйста поделитесь этим видео с близкими вам людьми, ну а при желании поддержите нас лайком и подпиской, чтобы не пропустить следующий пятничный выпуск. Всем успехов и до скорого!